Уважаемые зрители, рады представить вашему вниманию первую часть видеообзора международного гроссмейстера Давида Поровяна о лучших партиях, сыгранных им на мемориале Смыслова в Москве. Хорошего просмотра! Добрый день, уважаемые пользователи Chess.com.ru. С вами Давид Поровян, и я хотел бы сегодня показать вам Свои партии из прошедшего мемориала Хмыслова э, в Москве, в центральном доме шахматиста. Был очень интересный с моей точки зрения турнир, который выиграл э, Санан Сюгиров. Но я поделился с ним и с Александром Рахмановым первое место. Мы набрали 5,5 очков из 9 в этом турнире участвовало 10 российских гроссмейстеров, так называемого второго эшелона, 2600 и выше. Первый номер был Александр Плетки с рейтинговым показателем три. Партии, с моей точки зрения, в большинстве случаев получились очень творчески интересные. И я хотел показать что-то из своего из своего творчества. Я выиграл 4 партии, проиграл 2, очень хороший эндшпиль, проиграл Максиму Чигаеву и сложную партию Синану Сюгирову. Но хотелось бы сегодня поговорить о предах для меня моментах. Первая партия, которую я хотел бы показать, была сыграна против Алексея Сараны. Я шел к этому моменту пол очка из двух, Леша очко из двух. И нам обоим хотелось как-то вот на сложную борьбу выходить. Итак, дебют Д2-Д4. Конь f6, c4, e6. Но эти ходы сейчас делаются почему-то практически автоматически. Это самое популярное возражение заченок на d4. Такой готовность к защите Немцовича. Кони f3, d5. Конь с 3. Тоже очень классическая позиция. Тут у черных, казалось бы, миллион возможностей. Уже все показаны. Люди дошли уже до ходов a6 или h 6 но у меня тоже была своя идея, пошел конь e4. Этот ход довольно не по правилам шахматным, да, потому что нельзя развивать, казалось бы, фигуру два раза подряд, но в современных шахматах бывает всякое. Где-то у черных идея поставить c6, f5 и перейти в строение каменной стенки. Значит, белые пошли ферзь 2, Ну f5 не слишком выгодно из-за 4 Считается, что если белый поставить слон в 4 е 3 у них будет... Большое преимущество. Поэтому я ударил конем от С3. ферзь бьет 3 А5. И неожиданно выясняется, что довольно неприятным врослом b 4 Перед белыми нависла с э, идеей съесть ферзя за слона, что в принципе выгодно. Можно было здесь защищаться от него по-разному, но везде были свои э, тонкости. Леш пошел А3, это самый амбициозный ход. Теперь, если я не пойду слом b4, то как-то глупо это все вышло. Никакого смысла в моих ходах тогда не было. просто потерял много темпов на размен коня. Я отступил в развитии, поэтому слом 4 Но этот ход приводит к довольно нестандартной разменной операции, нестандартному материальному соотношению. Аб-аб. теперь висит ферзь и висит ладья. Поэтому белые забирают ладью на 8, черные забирают ферзя и белые забирают коня. И что в итоге? У белых ладья, конь и слон за ферзя и пешку. Это считается материально выгодным соотношением для белых. И черным нужно срочно что-то предпринимать, чтобы зацепиться за контр-игру. Я понимал, что времени у меня мало на... Создание контр-игры надо предпринимать что-то срочное. Я задумался здесь на целый час. Я считал вариант довольно интересный c5. С идеей вывести где-то ферзя. bc, cd. Белая забирает комби d4. Потому что если cd, то может быть ферзь опять 5 шах. У меня будет возможность. Ферзь опять 5 Ладья bc8 шах. То есть ферзь опять 5 связан с жертвой всего комплекта. Но черные дают ферби с 3 шаха, выясняется, что фигуры белых плохо скоординированы. Скажем, у нас он в 2 ферзия 1 уже шах, и это будет мат. Поэтому король d1, ферби d4 шах, и здесь белые не могут избежать вечного шаха. А если они это постараются сделать, то получат мат в центре доски. Но, тем не менее, мне это показалось не столь очевидным, я пошел cbслом, b2, b2 рокировка, что, наверное, еще лучше. Но здесь нужно считать было принципиальный ход c5. Если белые создадут такую ситуацию, что у человека не останется конкретных угроз, то если белый будет просто выигранный. Поэтому черный надо очень торопиться. Я пошел в ферзь d7. Теперь черный ферзь выскакивает в лагерь белых, нескоординированный, и пытается там создать неприятности. И вот здесь. В принципе, единственная ошибка в партии, но она оказалась решающей, ладья А8. Очень логичный ход. Белые начинают контролировать эту диагональ, но стоило контролировать поле b 5 Надо было пойти Е3, черные пошли ферзь А4, король Д2, чтобы прикрыть поле c 2 Ферзь А7, белые жертвуют качество. И три фигуры за ферзя. Но ученых тяжело с конкретными угрозами. Им нужно давать вот такой даже не вечно шаг, а такое вот повторение позиции своеобразное. И была бы справедливая ничья. Но ладья 8, Леша пошел разумно, но слишком амбициозно. И у него просто не срослось в конкретных вариантах. Ферзь b5, слон c3, ферзь b3, король d2. Вынужденный ход, потому что слон d2 всегда ферзь b1 шаг и мат. Поэтому король d2 ходить надо. Черный ходит слон d7, теперь слон при случае идет на a4 и создаются какие-то конкретные угрозы королю. Белый шеладя a1, содержит на слон a4, пойти ладья c1. И вот здесь ресурс, который мы изначально с Лешей оба не видели, но он очень важный, и он решает партию b7, b5. И грозит b4, и дела белых очень плохие. Их фигура настолько не скоординирована, и еще и пешка идет ферзи. Скажем, ладец 1, b4, слона 1, ферзь 2 шах, король 1, b3. Пешка идет, а приходит приходится 2 слона, и это абсолютно выпутанная по черных. Левые пошли cb, взятие на проходе. cb, e3, ладец 8. Здесь единственный момент, да, что b5, я испугался во время партии хода слон c4. граммоподобного с, с идеей поимки ферзя. Если bc, то ладец b1 и ферзь пойман. Надо как-то вербьец c4 бить. И белые. Ну так отдали материал, но немножко перехватили инициативу. Мне казалось, это не очевидным. Поэтому обшел ладья c8 сначала. Вынудил. И, и если ладец 1 то b5. И, то есть я вынудил поставить ладью белых на c1. И уже нет никаких идей, что ладья не может пойти с h1 на b1. После b5, опять-таки, пешка идет на b4. По себе, к сожалению, совершенно безнадежно. Леша прошел с шел услом d3 отдал этого слона, но здесь партия уже долго не продолжилась и черные победили. Следующая партия с Вадимом Звягинцевым. Я разбирал лондонскую систему. Слон e7 есть такой хитрый ход седина e3 конь h 5 но я готов был перейти к построению ферзевого гамбита, который возникали после d5 конь 3 Пошел C24, то есть такие гибридные шахматы пошли, потому что Вадим отреагировал C7-C5, и после D5-D6 возникла система Бинони, так называемая. Черные сейчас пойдут e 75 и эта структура называется Бинони. Соответственно, сначала была Лондонская система, потом, казалось бы, ферзи гамбит, и вот перешло все в защиту Бинони с лишним темпом, даже с двумя лишними темпами для черных, потому что белые потеряли два темпа. Но позиция закрытая, и структура опасна для черных, поэтому не так уж страшно все за белых. Такая вот не, не классическая игра, может быть, где-то. Но все-таки позиция закрытая и трудно использовать. Может быть, Е4 стоило пойти черным, не дать белым пешку на Е4 поставить. И здесь была бы ну, такая контр-игра у черных. Все-таки связка, может быть, не слишком приятно. Но черным шли на f 5. Я пошел конь H4 садей, E4, G3, чтобы подкрепить коня, и вот возникла эта позиция. Я думаю, что он с большим перевесом у белых, вроде бы черные опережают в развитии, но сама все структура настолько опасная, и контр игры прямой нет у черных. Слон H3 Вадим решил поменять белокольных слонов. С одной стороны, чем меньше фигур, тем лучше для стороны, у которой не, нет пространства, но... Без знаменитого страндийского белопольного сана у черных, казалось бы, будут проблемы с контр Но белые сделали все в этой партии, чтобы проблем с контр-игрой не было. Король g2. Ну, комби h5, ладья бет h5. И поле f5 довольно сильное для коня. Поэтому это жертв качество оправданно. Белый черным шли конь g7, h6, конь g8. Знаменитая пешка на h6 от альфа 0. а 4 ну, возможно, ход, чтобы вообще на корню пресечь ход b5. Конь c7. Да, здесь каждый подводил фигуры. Здесь пошел ладья d1. А, в принципе, я правильно уловил ладья, что слона на поставить на c3, но, конечно, редакция, в которую я сделал, просто ужасает своей бездарностью. То есть логичнее было, конь c 1 и слона на 3 коня на f2. Я пошел ладья а 1 конь d7, конь e2, ладья b8, слон с 3. Я довольно стал прогуляться уже с высокомерным лицом. Но когда. Я пришел к доске, видел коня на 2, у меня был некоторый шок. Я понял, что вся моя идея немножко не работает, мягко говоря. То есть, просто банально, черные напали на слона, и этот нажим на пешку e5, он как бы просто не сработал. Я, чтобы не выглядеть полным идиотом, отошел слоном на e1, потому что если бы отошел слоном на d2, это возникла бы ровно та же позиция. То есть черные как минимум могут быть обратно на b4. А я как бы. Как бы хотел сделать вид, что я все так и планировал. Ферзь b6 черным уже напали на пешку. Уже какая-то контр-игра возникла. Конь g4. Теперь здесь два 2 все-таки ладья до 2 довольно опасно. Конь на 2 все-таки слишком подвисает. И, видимо, черный просто ряд коня. Еще ладья подключается. Поэтому f5. Ее, ладья 5 а5. Опять-таки, ферзь 2 по тем же причинам слишком опасно. Черный отшли, ферзем на d8. Тут я немножко жадно сыграл ферзь 3 но опустим тонкости. Я съел эту пешку, мне казалось, что чем больше я игру, тем сильнее становится пешка на 6 К тому же я съел пешку. Ну, Б6, все-таки не очень приятный ход. Ферзь А3, БА, ФЕ, e 5 И тут я как-то задумался, но слишком, слишком тонко, видимо, все сделал. И это было неправильно абсолютно. То есть конь d4 был довольно принципиальный ход с идеей напасть на ладью. Э, и еще конь e6, там где-то при случае. Черный забирают на g4, конь f 5 слон f6, конь d4. И тут мне как-то не понравилось. А4 идет ладья на b3. И как-то инициатива вроде переходит к черным. Но компьютер предлагает умопомочительный ход b2, b4. С идеей не дать ладья b3 черным. И после b ферзь f3, конь e5, ферзь f2. С точки зрения компьютера у белых выигранная позиция для меня это не было очевидно. Точнее, ну как не было, мне сейчас это не очевидно, а ход B4 я вообще не рассматривал. Я пошел ЛДШ-1, мне тоже разумно, но после фер d 7 у черных уже были достаточные ресурсы для обороны. Черные пошли сон F6, это ошибка. Комбит F6, фер 6 конь D4. Ошибка потому, что немножко неудобно черным здесь теперь развязаться. То есть ЛДШ-1, ЛДШ-1 и как-то конь 19 C6, это... Где-то c 5 у меня есть подрыв, коня e 5 Пешка на 6 слишком сильна, еще структура здесь не очень хорошая. То есть все-таки позиция довольно плохая у черных здесь. Но Вадим нашел красивый трюк кони в 7. Еще также быстренько отмечу, что конь g 4 был с такой же идеей, да? Что на компе f 5 ладья будет 2 шаг неожиданный такой удар. И очень неприятно он оказывается для белых, казалось бы. Но это была моя такая дешевая ловушка. Я собирался пойти король же один. И казалось бы, черная седа целого ферзя. Но за счет силы пешки h6, я неожиданно здесь ставлю мат коней 7 шах Единственный отход короля это на h8. И вуаля. Вот была бы вот такая красивая концовка. Но Вадим таких концовок не дает обычно проводить. Он ходит коней в 7. Он нападает на пешку h6. И я пытался сделать то же самое, комбит f5. Стоил пойти король же один. И с идеей, чтобы ладья ладье битбод шаха не было. Черный бьет на f1, ферзь е5, ладье е1. Вот этот важный ход. Я он приводил к победе, потому что ферзью не... жизнь необходима, это диагональ, чтобы мат на g7 белые не дали ферзем. А на ферзь f6 уже ладье е6. И как-то вот, неужели на h8 надо отходить? Ну, как-то не хотелось бы. Да, вот этого выигрывала я 6 f5, ладье битбод шаха ферзь б2, ферзь б2, ладья f2, ферзь e5. Да, отметим, что король g1 здесь уже не проходит, потому что конь на f 7 занял оборонительную позицию хорошую, и здесь король f8 я просто без ферзя. Поэтому я забираю ладью, получается такая позиция, 2 ладьи за ферзя. И здесь забавно ход ладья d2, теперь же f ладья d2. Я думал, честно говоря, что я выигрываю, но тут ученых Находится контр-игра при точной игре. Конь g5. Значит, конь в 3 шагах Разинал дяды 2 кони в 3 шаг. Довольно неприятно. И конь забирается. А на комбит d6 ферзь g4 ученых здесь. Э -э сильная связка ферзь плюс конь. Она обеспечивает им достаточную контр-игру, как минимум, для поддержания равновесия. Черные пошли конь g5, что тоже разумно. Они хотят коня на e4 поставить. Но у меня здесь была заготовлена вот такая тактическая операция. Я как бы меняю коней, и король черных очень слаб. Король черных очень слаб. Черные пошли ферзь g5, потому что им надо как-то избавляться от связки раз, а два. Все-таки на пешку а 6 черных напали. Я отыгрываю коня. Теперь, если ферзь а 6, то выигрывает c5. да И d6 пешка идет ферзи, и ее никак не остановить. Черные пошли А4. Я дал ладью 8 шах. Короле всем ладья 8 Е6. Идея была где-то в вариантах иметь ладею 2 шах и э, ладья BD6. То есть грозит вообще прямо сейчас ладею 2 шах и ладею 8. Поэтому, я, соответственно, вынуждаю ход Ферб БД6, но что это мне дало, я так говорю, им партии и не понял. Хотя ученый белый здесь был красивый выигрыш. Э, давайте я покажу его. Я пошел C5. Надо было ходить ладею 2 шах. Король g8, ладей 8 шах. Король g7, ладей 7 шах. Опять-таки черный вынужден находить королю на же 8 Ладья b2, грозит мат. Ферзь f8. Ладья b 2 грозит ладье 8 Опять-таки довольно неприятно. Надо ходить ферзь f5. Ладья 7 Но это очень сложный выигрыш. Ладья 7 опять-таки грозит мат. Из король f8, то ладье f2 неожиданно. Поэтому ферзь f8, c5, a а3. Такая неочевидная игра, да, c6. Черные должны контрагруз вставать, а потом а 2 Чтобы на ладья 2 уже можно было выскочить ферзем, и не было мата по восьмой горизонтали. Но здесь белый бьет ладья бет а6, ферзь f5. Точно такой шаг, потому что на ладья д 2 есть все-таки контраграб после h5, h4, и черные могут дать вечный шаг в будущем королю. Поэтому надо еще дать шаг, король g7, ладья 7, шаг, король h6. Ладья 2. Теперь пешка h5 не может подключиться к вечному шаху. Бело забирает ладью на А2. Буду честен, если я себя не осуждаю за то, что это все не нашел. Это все супер тонкая компьютерная геометрия. Я банально пошел в c5. Я, я мыслил куда проще. Хотел, хотел как-то привести пешку уже. Наконец-таки. Но Вадим. Точно игру этого не давал долгое время. Ферзь h5, напали на пешку d5 с шахом, поэтому защищаю ее. Ладья d2, а 3 ладья d 6 ферзь g5. Напали на ладью, как-то черным пытаться создать в рядах белых неорганизованность. Ладья два 2 шах, король g7 c6, ферзь c1, удачный ход, тормозя пешку c6. Поэтому я дал шах, король h6 c7. Казалось бы, я очень близок к превращению ферзи, но гениальным ходом ферзь c5 черные держали ничью. Объяснить это довольно трудно, но давайте посмотрим, что было в партии, и от этого уже будем отталкиваться. Ферзь c 4 довольно разумно с идеей 2 но проблема в том, что я хожу король аж 3 и теперь на 2 ладья бит А2 всегда. И на 2 черный раньше бы забирали шахом, а здесь я просто порожу ферзя. Соответственно, Ферзь c 5 ход был тоже, чтобы дезорганизовать по яйцу белых, да, то есть я не могу пойти король аж 3 Сами черные, чтобы пойдут король же 5 то есть белым трудно предложить какой-то разумный план усиления. Да, поэтому, а вот ферзь 4 король h 3 теперь А2 не грозит. Черным пошли король g 5 разумно подвели короля. Но ладей 7 еще точный ход, и я даю шах с Е5 во многих вариантах. И позиции, видимо, безнадежные, просто рано или поздно пойдут пешки ферзи. И ученых самое забавное, вроде бы такая открытая позиция, но реально нет контр-игры. А2 всегда ладей А2, поэтому вечно шах тоже трудно поставить. Вадим подключил пешку, я дал шах h4, какая-то какая уже попытка такая, максим, любой ценой вскрыть моего короля, ну ладей f4, точный ход, я напал на ферзя и на пешку. Шахи, шахи, бесконечные цветнотные шахи и ладей f2. Ладей f2, вернулись, то есть черные просто дали эту пешку h, и ничего реально не добились взамен. На ферзь f1 шах, мне кажется, проще всего h2, и если что, король будет шахом. С этой клетки, скажем, ферзь один шаг, король g4, шаг неожиданный. И c8 ферзь просто. Да, ну, Вадим шел король g7, я дал шах, король h6 обратно, и король h2. И, в принципе, самое время сдаться. Ладья просто подойдет на e2 и на c2, белый переду пешку ферзи. Вот такая вот... Сложнейшая партия, но довольно интересная и памятная, потому что чем больше ошибок, тем памятная партия. Надеюсь, вам понравилась первая часть. Не забудьте посмотреть вторую часть, а также подписаться на наши каналы Ческом.ру и, конечно, поставить лайк. До скорых встреч!